Здравствуй, мир! На повестке дня Fisher RC4 SC, Superior. Супериор, такая О, машина смерти, на самом деле очень средняя лыжа, но рабочая, вполне себе не очень понятно почему SC, потому что радиус у них явно не SC, хотя, не, не знаю, понравилось у меня мне, мне в них то, что они очень легко управляются, они очень легко зарезаются в поворот и в лояльных условиях вот такого горного курорта с достаточно мягким склоном, они работают нормально на входе, на выходе. Они позволяют получать достаточно широкий ассортимент радиусов поворотов для своего класса и уровня. То есть позволяют зажимать их в какой-то минус там, да, и позволяют немножко поразгоняться Никаких таких вот проблем нету, на скорости не дребещат, не дзынькают, не, не, не шарятся никуда. Да, в них нет какой-то динамики, в них нет агрессии, слаломных лыж. В них все по-средничковому такое, расслабленное такое, средненького уровня. но приятное такое, приятное, знаете, такое, как столовое вино такое, знаете, не терпкое, но вино. Такое не пьяное, но дает. Такое вроде не сладкое, но приятная. И вкус есть, и не тошнит, и много выпить можно Ну то есть такие лыжи, на которых можно и позажигать, ну в меру позажигать Ну и как бы можно и расслабленно потошнить Такие приятные средне-новичковые лыжи То есть новичкам, среднячкам, для любителей контроля скорости, маневров для того, чтобы поймать вот эту вот резаную дугу на начальном этапе катания очень хорошие лыжи, они не насилуют физическое состояние, они не требуют упахиваться и работать да, в общем, я бы сказал, даже при желании поработать, попахать на них, наверное, скорее всего не получится потому что они немножко сонные у них не та отдача, чтобы убиваться, не та отдача, чтобы действительно попахать но в целом такое приятное, комфортное катание в стиле слалома В них очень даже более чем доступно И его даже и хочется Лыжи, оставившие у меня вот сегодня, сейчас Более чем приятное ощущение а, Тем более, что в рамках этих тестов, которых мы вот сейчас их тестим Уже третий день Это, наверное, самые маленькие лыжи, которые мне попадались Потому что, честно говоря, а -а, Карвинговых лыж в рамках всех тестовых лыж огромнейшей линейки, которые здесь представлены на этих тестах Кровинговых лыж там процентов ну чтобы не ошибиться, точно скажу процентов 15 всего и вот это вот первые лыжи за три дня у которых талия там до 90 и они так мне показались конечно какими-то ну совсем игрушечными мне в них так отдыхалось, каталось и игралось но ощущения приятные Экспертам нет Продвинутым нет, желающим спортивного катания нет. Новичкам, цветничкам, ориентированным на резанное ведение на карвинг, да, наверное, посоветую, порекомендую. Как лояльные, понятные, простые в управлении лыжей, позволяющий развиваться. Вот так все, резюме. Пойду по в следующий. Подписывайтесь на канал, заходите на сайт вопрос на форум». Всего удачи, совершенствуйтесь, пока!